Я готов ехать вниз. Ну что, Паш, мы как? Мы с тобой красиво? Больше не Так, как-то нужно... А есть шанс выжить? Ну-ка я попробую аккуратненько. Там можно без хп Если что, я тебя добью. Так, я нормально. красавчик. Пока нормально. Немножко помочь, а хотя я сам. Сам, хороший красавчик. Как Смотри, показывай тебе, Элегантно. Как надо на самом деле. Так, Дэнчик. Видишь? Оп, Слушай, оп, ты профессионал, 43 потерял. Про профессионал. А И, дальше? Кстати, набираю свою киберспортивную команду, обращайтесь. А дальше. Самое главное, это... Тут случай, когда ты взял презерватив в школу на искотеку, но в мужской гимназии на тебя косо посмотрели. он убежит сейчас меня, смотрим. Я контролирую его отходы. А, я понял. Так, отходы не контролировать. право забревать, да? Он сейчас будет, осторожнее. Не беда. Не, беда, беда. Так, у меня беда, я поеду. Что-то заболело пониже спины. Сосать, сосать. Девиз японской ветки. Сосать, сосать. Фух, седые волосы слетели с моего тела. Так, ну вот сейчас Яндекс не сообщает вместе с Гуглом, как поступить. В такой ситуации, когда хочется Дашку влить. О! Порадовался, что он меня первый раз не пробил. сгонять за хэвиком? Т-57, который. Вы за пивом лучше сгонять. Хэвик все. Петящей походкой. Я вышел заводкой. Не пришел. Ребята, у кого есть пилотка? Точнее, девчонка. В смысле, ну кто? Не смогу сказать. Тебе еще поможет. 500... А, 500... парни, давай, еще. наш шопэт не умер. Он дурак не упал! Просто. Ты бы видел? Как в Голливуде! просто чувак уверенный в себе на все сто да что там он джеймс пункт Против... у него еще 10 хэпп да, он да, все он рассчитал на него заторонял и Офигеть. ой ой ой ребята попрали попробуй... Ой, физика, перехвалил, перехвалил хорошо. Данилку. Control Z. Отмена. Все неправда. Все, все в городе. Идио напишет, мы не жалкие букашки, по всей карте шлем какашки, кустик носим, как рубашку и стоим на респе. Да, да, раков наш отряд всегда един, Мы весь бой на базе простоим. Нас победа не манят, мы фугас забьем вам в зад. Это, похоже, артиллерийская исповедь была какая-то. Ой, артошлюшка меня. Да. Артошлюха ура забосса, она да еще на тысячу.